Здравствуйте, меня зовут Роман Майзингер, я руководитель юридического департамента International Auto Club. И в этом коротком видео я хочу рассказать о новом проекте vip клуб «Наша Земля». Главная задача проекта «Наша Земля» – это объединение. А в чем заключается преимущество нашего объединения, давайте разбираться дальше. Каждый гражданин России имеет право на приобретение земельного участка. Одни предоставляются на платной основе, другие даются государствам безвозмездно. Некоторые участки предназначены для ведения сельского хозяйства, другие участки для строительства, третий для организации производства. Наша задача помочь выбрать тот земельный участок, который действительно вам подходит и на котором вы сможете что-то организовать достойно. С какими проблемами может столкнуться каждый при оформлении земли, особенно если она находится на значительном отдалении от места вашего постоянного проживания? Как выбрать наиболее привлекательный для вас земельный участок? Как получить землю бесплатно? А за какую все-таки придется платить? Какие документы необходимо собирать для оформления земли? С какими органами государственными предстоит взаимодействовать для того, чтобы оформить этот земельный участок? В какие инстанции надлежит обращаться? Какие есть риски для тех, кто уже оформил земельный участок? Какую поддержку можно получить на освоение земли? Эти и многие другие вопросы вам предстоит решать в одиночку, а это всегда долго и дорого. International Auto Club предлагает объединиться для совместного решения этих вопросов и получения от этого выгоды. Это как в садоводстве, когда ты начинаешь оформлять в одиночку свой садовый участок сразу же ты начинаешь сталкиваться с целой кучей проблем. Куда отнести документы, как их оформлять и так далее и тому подобное. Но когда оформлением документов занимается все садоводство целиком, эти все вопросы решаются на раз-два. Это все гораздо проще, гораздо быстрее и понятнее. Что дает вам участие в программе «Наша Земля»? В личном кабинете вы можете пройти онлайн-обучение по вопросам приобретения земли. Также вы можете получить пошаговую инструкцию по вопросам оформления земельных участков. Вам будет доступна уникальная информация об инвестиционных возможностях во всех регионах нашей страны. У вас будет возможность участвовать в бесплатных вебинарах, на которых в режиме реального времени вы можете задать и все интересующие вас вопросы и получить самую новую информацию о нашей программе. Проект «Наша земля» – это уникальная площадка, где работая коллективно открываются неограниченные возможности – Следите за обновлениями на платформе.